Друзья, привет, с вами снова Жека, на своей фирменной раскладушке его могли видеть по другим моим видеороликам. Давайте начнем с анекдота, с короткого ПСИХ БОЛЬНИЦА Пациента собираются выписать санитары, и перед тем, как его выписать, они хотят убедиться, а здоровый он или нет, ну перед тем, как ему печать амбулаторную карту поставить, чтобы выпустить домой, ну и решает ему задать контрольный вопрос всего лишь один, самый ответственный, ну и спрашивают. А, пациент, а в унитазе водится рыба? Нет, конечно, в озере она водится, в каком унитазе? Но они такие подумали, подумали, да. И да, здоров, можно его выписывать. Поставили ему эту долгожданную печать, о которой он там лет пять мечтал. И упускает его на порог с сумками домой. А идет ему навстречу его сосед-покойки и задает вопрос. Почему ты ему ответил, что в унитазе рыбы не водится? Мы же с тобой вместе ее ловили. То, что думаешь, я дурак? Я совсем сбрентел, чтобы наши рыбные места ему давать.